Друзья, я вас приветствую на э, серии вопросов, которые уже сороковая, серии вопросов и ответов по программированию. И э, на сегодня у нас четыре вопроса. Я в очередной раз хочу напомнить подписаться на канал, лайки, комментарии, в общем, все как обычно. Ну, давайте не будем затягивать, давайте посмотрим, что у нас сегодня первым вопросом. Итак, первым вопросом, вопрос под номером 176, э, звучит он следующим образом. Если при соблюдении naming commercial получается очень длинное название классов, как вы с этим живете. Ну, на самом деле, если честно, живу с этим очень хорошо, мне очень нравится, потому что длина и название класса никоим образом не влияет на компилируемый код. И это только для разработчика надо понимать, что чем договореннее договоренности ваши, тем проще вам осуществлять навигацию по вашим объектам, по вашим файлам, в вашем папках. Например, предположим, что у меня есть класс Person, который нужно положить в базу. Я для него делаю конфигурацию для Unity Framework, в которой описываю всякие обязательные и необязательные поля, ключи, индексы и все такое. И этот файл называю Person Configuration. И таким образом у меня, если есть другие сущности, которые должны также попасть в базу данных, у них будет свой суффикс, который звучит как Model Configuration. Более того, я всю эту, все эти штуки, как конфигурации, вкладываю в отдельную папку, которая называется Model Configurations. И что это дает? Ну, Во-первых, я могу через элементарный поиск Visual Studio, например, написать модуль configuration, и мне высветится все конфигурации всех сущностей, которые имеют уже конфигурацию для того, чтобы положиться ну, в базу данных, то есть в частности через Entity Framework. Соответственно, я могу понять, была ли сделана конфигурация, не была, если сущность, которую я делаю, мне нужно положить, я смотрю. Во-вторых, очень быстро найти поиск. Ну, в смысле, эту папку, да где все конфигурации лежат. В-третьих, если я метаюсь, допустим, между проектами и какие-то сущности перекидываю, ну, такой, как копирован, как бы, на самом деле, то я точно знаю, что в папке Model configurations я могу найти подобное и что-то там позаимствовать. Ну, в общем, смотрите, на самом деле, на длинное название – это не так уж плохо, как может показаться на первый момент взгляд. Это даже, наверное, очень хорошо. Если соблюдать все континейминг-конвеншн, которые существуют у вас в голове, или там вы используете Microsoft или у вас на проекте, то э, по названию класса можно понять, например, э, в какой он папке лежит, э, по названию класса можно понять, от чего он наследовался, по названию класса можно понять, какие функциональные обязанности он несет, по названию класса можно определиться, асинхронно, он выполняется, метод или не асинхронно, по названию метода, я имел в виду извиняюсь. А, то есть naming convention, ну, понятное дело, что не только про классы но и про методы, и про переменные и еще такое. То есть если у вас переменная A и переменная B и C и по всему классу разбросаны, ну, нет, конечно же, вы с этим разберетесь, насколько вы потратите на это время, а если вы заглянете в свой проект, допустим, через полгода, через пять, или придет другой разработчик и будет вспоминать вас ну, будет вас вспоминать. Короче. В общем, смотрите, это очень полезная штука, это нужно поставить на вооружение. Этим удобно очень пользоваться. Более того, если говорить про наследование, ну то есть понятие базовых классов там каких-то абстрактных, есть наследников от него, и обычно суффиксы приписываются. Но это опять же мое сугубо личное мнение. Я это делаю, это удобно, это читабельно. Я понимаю, чего он для чего нужен. Ну, в общем, я с этим очень хорошо живу, если был вопрос про это, то очень хорошо. И собственно говоря, настоятельно вам рекомендую тоже жить очень хорошо. Итак, следующий вопрос, номер 177. Нужно ли сохранять данные, в базу данных, сервиса, перед отправкой этих данных, в очередь сообщений? Как добиться согласованности данных? между сервисами в микросервисной архитектуре. Это на самом деле хороший вопрос, в том смысле, что его достаточно часто задают и в том числе на собеседованиях. Главное, чтобы вы понимали, как это работает и какие пути решения можно, собственно, найти. Итак, предположим, что у нас есть сервис 1 и сервис 2, которые между собой обмениваются каким-то сообщением, и в какой-то момент у нас это вот шина данных. Это, кстати, может быть любая шина данных, неважно какая, мы берем абстракцию которая может через себя пропускать сообщения и раздавать другим сервисам. И вот эта шина данных крякнула, в какой-то момент там перестала существовать в сети, я имею в виду. И через какое-то время, если микросервис один отправил сообщение, а шины не существует в сети, то сообщение будет утеряно. Вот. И тут возникает вопрос, как не потерять это сообщение, потому что есть сообщения, которые очень важные, например, какие-то бизнес-операции, например, биллинговая системы, ну, то есть платежные. А есть на самом деле э, сообщения, которые, в общем-то, не очень-то важны. На самом деле, ну, для примера, допустим, какие-нибудь метрики, да, или логирования. Не особо вы потеряете, если там какая-то метрика там, про пропадет, или там часть метрики, или там за неделю, там, я не знаю, в конце концов, какие-то логи потеряются. То есть... С точки зрения бизнес-процессов это никак не повлияет. Ну и э, упала шина или не упала, тут не важно. Но если говорить про важные сообщения, которые, собственно, влияют на бизнес-процессы, которые нельзя потерять, то тут существует несколько вариантов реализации. Ну, давайте попробуем объяснить на пальцах. Итак, предположим, что у вас на каждом микросервисе в данном варианте у нас есть своя собственная база данных, ну как в общем-то рекомендуется, чтобы у каждого микросервиса была своя база данных, и в этом в каждом микросервисе есть какая-то, то есть в этой базе данных есть какая-то таблица которая отвечает за отправку сообщений. То есть вы не напрямую прям в шину отправляете базу, в смысле сообщения, а непосредственно в таблицу специальную, которая накапливает эти сообщения и там через какой-то background worker их прокидывает в, в эту шину. И прокипывание, ну, опять же, смотрите, есть разные шины, которые могут подтверждать получение сообщения и в данном варианте работают очень просто. Отправили сообщение, получили от шины подтверждение по каналам, которые используются между вашим сервисом и шиной данных, что сообщение получено, и только тогда удаляем его из этой таблицы. Это на самом деле самый простой вариант. И когда шина готова отдать сообщение, ну микросервису 2, Тут уже как бы самая шина говорит, что даже если она рухнет в этот момент, она сохранит свои сообщения, то есть она их персистентна, они не процентов долетят, даже если она потом поднимется, тут волноваться не нужно, сообщения у нее останутся, она просто отправит его в нужный сервис и все. И э, здесь э, работает э, такой как бы канал подтверждения, ну то есть шина отправила, шина подтвердила, а вы отправили в шину. Шина подтвердила получение, вы удалили у себя, соответственно, вам отправлять нужно или не удалили, а пометили на удаление в конце концов. Это первый вариант реализации. Есть второй вариант реализации, когда шина не поддерживает подтверждение того, что она получила. Ну, опять же, существуют разные всякие шины, есть разные всякие полезные штуки, например, Mastranzi, да, который может на уровне C sharp отправить сообщение получить подтверждение что оно доставлено ну в общем тут на вкус и цвет как бы все фломастеры разные тут вам решать ну и есть еще второй вариант когда вы используете две очереди одна очередь на отправку а другая очередь на получение то есть да, вот так вот, не дорисовал В общем, все то же самое, что и предыдущей картинки Только вы отправляете в очередь отправки Которая, если существует То второй сервис подтверждает получение И закидывает это сообщение в обратную очередь И тогда микросервис один говорит, что я... Микросервис 2 говорит микросервису 1 ну, через обратную машину, что я получил сообщение можешь ее там удалять. Ну и в этом варианте э, тоже все будет прекрасно работать так же как собственно говоря в предыдущем. Э, надо понимать, что все вот эти вот э, как это называется э, варианты использования, да, то есть они э, не исключают того, что у вас например несколько реплик, Этой шины существуют в вашей сети Ну, то есть, да, два, допустим, Рэббита Стоит, если один рухнул, то запросы пошли через второй И тут тоже, как бы, никто вам не запретит Ну, есть еще такое понятие, как сага паттерн Теоретически можно использовать его Это распределенные транзакции И вот, как раз, распределение между микросервисами Которые на определенном этапе подтверждает каждый шаг своего выполнения с учетом э, не просто, что окей, не окей, а еще если окей, то прокинуть дальше, а если не окей, то можно откатить предыдущие операции. Это на самом деле тоже очень круто. И вот в бизнес-операциях, в бизнес-процессах э, вот эта вот сага на самом деле еще важная штука, которая позволяет не просто там подтвердить, что было получено сообщение, а еще и, а, если оно было не получено, то откатить предыдущие операции на предыдущих сервисах, через которые сообщение шло. Это очень как бы полезная штука, рекомендую основательно с этим познакомиться. Ну и раз я уже показал следующий вопрос, он номер уже 178, и звучит он следующим образом. Может ли ValueObject наследовать ValueObject? Но Насколько я понимаю, речь идет про Domain Driven Design, про DDD, про вот эти вот сущности, которые существуют в этой концепции. И если это так, то да, безусловно, вам никто не запретит наследовать, но я вам настоятельно не рекомендую это делать. Это может быть связано с разными функциональными возможностями каждого Value object. Мы понимаем, что он, собственно говоря... Ну то есть вылю говорит о том, что это такая immutable штука, то есть не мутабельная, или как-то по-русски там будет неизменяемая. И когда вы унаследуетесь, появится… В общем, смотрите. Я много поискал информации по поводу того, можно ли нельзя, и вот на всех возможных языках люди говорят о том, ну люди, которые программисты, говорят о том, что это очень плохая практика, когда вы наследуетесь, и приводят на самом деле такие специфичные моменты, когда, допустим, домайн-эвенты не могут выстрелиться или выстреливаются некорректно или нет того объекта, когда один объект влияет на другой, который, в общем-то, не должен влиять. Ну, то есть, эм, еще раз, да, то есть вы можете его наследовать, вам никто их не запретит, но люди, которые уже столкнулись с проблемой, настоятельно рекомендуют этого не делать. Потому что разрулить э, те нюансы, которые возникнут в процессе обработки э, наследников, ну, вернее, не наследников, а наследуемых. Ну, в общем, вот этих объектов, которые было наследовать, вы просто их не разрулите, потому что ну, есть, в общем-то, правила, которые э, диктуют, думая древний дизайн, и э, там нет четкого определения, что нельзя наследовать, но ну, если вы наследуете, в общем, ну, ваша головная боль Вот так вот, наверное. Так, следующий вопрос, номер 179. Как лучше и можно организовать нагрузочное тестирование? Но друзья, я когда-то совершенно даже недавно делал видео по нагрузочному тестированию, и это видео настоятельно вам рекомендую посмотреть. Суть если кратко в том, что существуют разные виды нагрузочного тестирования. Есть стресс-тест, есть шип, есть на есть работоспособность. И все зависит от того, какую видимо нагрузку вы хотите принести и какой вид тестирования хотите произвести. И вот на основании того как это организовать, существует множество разных библиотек, есть разные фреймворки, которые позволяют это сделать, которые позволяют это на этапы CD. На этапе там, разработки фич -то сделать. В общем, видео, наверное, не просто вам покажет, какие бывают типы, ну и как их сделать, и что они показывают, и что они тестируют. Вот, вот на основании того, что вы хотите тестировать, вам, наверное, будет проще сделать... Собственно говоря, выбор того или иного инструмента, того или иного вида тестирования и запускать его в нужное время, которое, собственно говоря, решит ваши определенные ну, боли, да, ваши проблемы. Вот, Наверное, вот как-то вот так. Я с вами на этом, наверное, попрощаюсь. Да, действительно, вопросов больше нет. Напоминаю, что мы пытаемся перейти в Zen. ну мы это я и Колыбонга. В общем, всего вам хорошего и пишите правильный код.